А мне мужские нравятся стихи, Соседствует их них мужество, нежность, Вода и камень, огненность и снежность, И только нет словесной шелухи. Иду, как в неизвестную страну, Стихи мужские, в облачные выси, вот здесь многоточья отдохну, присяду на пенек понятной мысли. У знака вопросительного я остановлюсь, и в поисках ответа Увижу между строк мерцание света, Как тихий отпрыск, и на бытиях. Стихи мужчин уж темы хороши, Что дарят нам чудесные мгновения, Почувствовать мужские откровения, таинственную жизнь. Мужской души